Всем привет! Сейчас я вам покажу самый простой способ, как можно изготовить хорошо работающую зимнюю блесну из обычной старой вилки. Зажал в тиски, и где заканчивается вот этот изгибчик, отпиливаю. Дальше отступаю 4 сантиметра с небольшим припуском 4,1. И еще раз отпиливаю. Вот это вот и будет заготовка для будущей блесны. Вот из этой части вилки, точно так же, как и из этой, еще можно наделать много всяких разных приманок. Так что вот эти части никуда не выбрасывайте. Отложьте их, когда-нибудь они вам пригодятся. Теперь немного нужно обработать края. Вот такая вот заготовочка у меня получилась. Дальше нужно просверлить два отверстия сверху и снизу. Сверло должно быть чуть большего диаметра, чем заводное кольцо. Нержавейка сверлится плохо, поэтому я буду сверлить вот таким вот обломочком. Намечаем по центру отверстия с обеих сторон. И засверливаем. Вот такая вот заготовочка получилась. Теперь отступаем приблизительно две трети. Здесь вот нужно сделать небольшой загибчик. Зажимаем в тиски ровненько. При помощи какой-нибудь трубочки чуть-чуть подгибаем вот этот краешек. Гнется легко, поэтому тут главное не перестараться. Вот такой вот загибчик получился. Сильно большой делать его не надо. Это для игры, так скажем, для сыпучести блесны лунки. При желании можно немного ее заполировать. Ну вот, тело блесны готово. Осталось только все собрать в одно целое. Я буду использовать вот такой вот тройничок с точкой атаки. Вы же можете взять либо шерстяную нитку, либо еще что-то надеть, сделать вот такую вот опушечку. Это уже кому как нравится. Наверх блесенки я одел вот такой вот карабинчик. Сюда также можно хоть одеть и заводное кольцо, но это опять же кому как более по душе. Ну и осталось одеть тройничок. Ну вот и все, друзья, блесенка готова. Если кого-то заинтересовало, как я делал точку атаки, на самом деле все очень просто. Взял обычный клеевой пистолет, капнул каплю клея, подождал, когда высохнет и покрыл лаком. Кому интересно, вот такие вот у меня размеры получились.